И всем даром, братва! С вами я, Ванек. Мы с вами продолжаем пытаться проходить GTA V. Загружает сюжетка. А, так, это Rockstar, доступно мини-пауза. С помощью его можешь создавать уникальное видео. Это на левый альт. Мы... Ладно, короче, мы... Ребята, мы едем М Для взаимодействия можно открыть M. Удержку будем с помощью этого... Эм. Подожди, геймпад можешь понять. GPS нету, ну и не надо. Вещи банкомат, амунации. Ладно, а блин, стоп. На-назад, на-назад, так она. Нет она, на-тап, так посмотреть надо, на-на. Я не знаю какой тут радиостанции был. Так, ну, на F надо выйти. Первым делом выйти надо и посмотреть. А, у меня... Как бы за остался пистолет и остались гранаты. И все. Пистолет, гранаты или безоружный. Не, ну. Я, по... Я закупился в Ammonation. В Ammonation. X. X. Используйте X, при... При... Гибаться в транспортном средстве. А, пригибаться. Понял. Принял, блин. Это район Франклина. Родное, так скажем, место. Ай, блин. Вин Дизель! Я хочу эту тачку тебе захватить. Нифига себе, какая тачка красивая, это ебано. <говорит> Нихэнь, Ну ладно, не надо. Так. Не буду его пугать этим пистолетом, который я... Взял. Мне эта машина просто очень понравилась. На эскейп, так. Да вот, да. Сюда, блин, да на Escape надо опять же нажать его вот сюда. Вот надо. Симон... Можно первым делом к Симону, а потом по... Походить по, по, по, по, по, по, по, по тут. Стробери. Клубничный район. Нифига себе, машинка Крутая. Так у вина дизеля, реально. Похожий. Похожий аппарат у вина дизеля и сука. Сейчас у вино Ди... Двух человек в GTA 5 вино у меня. Тут рядом амуниция. Немножко запутался в управлении на.. В так безоружным, так безоружным лучше, потому что ну так будем пугать всех только больше Испугаем, ребята. Дед Саймон. А. -а, -а. Я значит ему помогай, пришл такой. А, вот это первая помощь, тут аптечка была, кстати. Э. А когда я в тот раз заходил в эту игру поиграть, то так такого тут не было. Урон много урон много поменьше, конечно, чем у гранаты, но все же. Наверное, ребят, будет здорово, если будет как в Saints Row. Я вам... Я приду, вам наберу, когда все сделаю. То есть город будет под моим руководством. Ладно, короче, ребят, давайте увидимся в следующих эпизодах GTA 5. Пока-пока.